палками чудо раскладной вилкой такой ложкой появился новый столовый прибор вот такая вот вилка минималистичная шведская Ну, тут написано что она легкая 14 грамм весит замок у нее есть от случайного открывания можно в чемодане хранить перевозить не хрупкая не боится воды как бы вот вверх и закрыть значит вот так вот выглядит вилка Когда мы ее поднимаем вверх здесь есть удобный фиксатор который предотвращает случайное открывание и вот она у нас уже не откроется сдвигаем открываем вилка так себе скажем ну в принципе посмотрим как она нам покажет в тесте заказать можно в компании которая возит всевозможное оборудование для пикников ссылка будет в описании же есть еще и столовых приборов такие ножи у них нержавейка нормального качества будем надеяться что это пищевая таких зацепов явных нет в принципе нормальная